Минувшая неделя не принесла облегчения автомобильному рынку, ведь каждая новость вызывает противоположные комментарии от «все пропало» до «прорвемся». И ведь пытаются прорываться, из России по-прежнему не ушел ни один иностранный бренд, а все остановленные бизнесы в один голос докладывают, что стремятся преодолеть трудности и восстановить полноценную работу, как только представится возможность. Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Запрещен экспорт мотоциклов дороже тысяч евро и автомобилей от 50 тысяч евро. По старому курсу это было бы около 4 миллионов рублей, по новому без мало 6. Само собой, что под запрет попали все модели Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari и Lamborghini. Более массовые бренды Mercedes-Benz BMW Audi не досчитаются половины модельного ряда. Помимо автомобилей, в длинный перечень включена одежда, бытовая и офисная техника дороже 750 евро, а также железнодорожная техника, лодки, автобусы вместимостью свыше 10 человек, включая водителя, прицепы и трейлеры. Запрещены грузовики массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощнее 400 сил. Еще любопытнее упоминание разнообразных запасных частей вроде охранных систем, стеклоочистителей, приводных валов электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания. По-видимому суть этих санкций еще только предстоит оценить. Аналогичное ограничение также ввела Великобритания. Пусть часть лендроверов и ягуаров собирается не в Англии, а в Словакии, но тоже превышает лимит в 50 тысяч евро. Впрочем, европейские компании уже приостановили продажи своих автомобилей из-за логистических проблем и девальвации рубля. Свои санкции ввели и США. Экспортный запрет введен на товары роскоши. И если начинается список запрещенки с довольно забавного запрета на отправку в Россию водки кожаных чемоданов и мехов, то дальше все серьезнее. Ведь 55 из почти 600 позиций скурпулёзно перечисляют практически все легковые автомобили, включая электрические. Но есть ощущение, что европейские ограничения оказались жестче американских. Ведь здесь совсем не упомянуты грузовики и автокомпоненты. Что позволяет предположить, что ввоз, например, машинокомплектов из Спартенберга для сборки кроссоверов BMW на автоторе законодательно возможен. Однако под запрет явно попали автомобили Chevrolet, Cadillac и Jeep. Очевидно, свежий Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder мы тоже теперь увидим не скоро. При этом санкции пока не коснулись стран Евразийского экономического союза. Конкретно нас интересуют Армения, Беларусь и Казахстан, где есть дилеры многих автобрендов. Очевидно, что за дефицитом Мерседесами и Порше будут организовываться целые шоп-туры. Да и автомобильный ширпотреб наверняка вскоре повезут от соседей. Платить таможенные пошлины за технику, ввозимую из ЕАЭС, не придется. Однако есть другие проблемы, например, до сих пор не работающий механизм электронных ПТС. Кроме того, многие дилерские центры связаны обязательством не продавать автомобили гражданам из других стран. Но предположим, что такие запреты скоро будут ослаблены. И продолжая санкционную тему. Евросоюз запретил европейским компаниям и банкам проводить любые транзакции с российским КАМАЗом. Кроме того, КАМАЗ не сможет заказать услуги рейтингования, что осложнит привлечение заемных средств. Также введены запреты на любые виды технической и финансовой помощи. Не менее важен запрет на участие в капитале. Проще говоря, Daimler теперь просто обязан избавиться от пакета КАМАЗовских акций. Собственно, после того, как Даймлер заморозил отношения с КАМАЗом и приостановил деятельность совместного предприятия daimler камаз rus в набережных Челнах возникла проблема. Так новое поколение грузовиков КАМАЗ-К5 оказалось без импортных комплектующих и даже компьютерные программы, управлявшие сварочными роботами, заблокированы, и сварка мерседесовских кабин — это не самая сложная проблема. Камазовцам нужно найти замену дизелем Cummins и коробкам передач ZF, сборка которых в России на соответствующих совместных предприятиях остановлена. По последним данным, чтобы найти адекватную замену заграничным компонентам, уйдет около года.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 В итоге после двух подорожаний универсал Largus вырос в цене на 400 тысяч, семейство Vesta на 260, а народная гранта на 130 тысяч рублей. Общее повышение составило около 30%. Причем не устояли даже глубоко локализованные Нивы Legend и Travel. Что касается основных конкурентов, то они также подорожали. По выкладкам агентства Автостат модельный ряд Hyundai стал дороже от 14 до 30%, автомобили Kia прибавили от 10 до 20%, машины японских марок подорожали на 10-35%, еще круче взяли европейские марки. Плюс 35,42% у Renault, плюс 35,50% у Peugeot и Opel. Интересно, что премиальные бренды переписывают прайс-листы медленнее. Скажем, компания BMW подняла цены всего лишь на 8,24%, а Lexus на 12,24%. Не вдаваясь в аналитику по каждой марке и модели, выведем усредненную оценку. За первую половину марта цены на российском рынке подросли примерно на треть. Интересно, что многие бренды вообще убрали прайс-листы со своих сайтов. Самое время вспомнить фразу из 90-х. Цена предоставляется по запросу. В прошлом году американская фирма Бремок выдала серьезно курьезную новость, вознамерившись вывести внедорожники УАЗ на рынок Соединенных Штатов. Причем сертифицировать и продавать машины американцы планировали своими силами. У вас патриот хотели предлагать под именем Бремок Таос, а родственный ему пикап как Бремок Брио. Что логично, англоязычный бренд Патриот закреплен за маркой G. Каким образом фермачи надеялись довести древний заволжский атмосферник до строгих штатовских эконорм, оставалось загадкой. Еще более удивительной была заявленная гарантия 5 лет или 60 тысяч миль, а на трансмиссию 10 лет или 120 тысяч миль.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 Помогут автозаводу Урал создать идеальный грузовик для северных территорий. Более того, первый прототип такой машины сейчас проходит испытание холода. В основе этого автомобиля лежит шасси классического трехосного Урала 4326х6, оборудованного турбодизелем ЯМЗ 536 мощностью 240 сил. А вот модульной каркасно панельной кабиной поделилось армейское семейство Мотовоз М. А напоследок поговорим о шинном рынке, который тоже пытается адаптироваться к новым реалиям. Немецкая компания Continental, что известно своими шинами и автокомпонентами, временно останавливает бизнес на территории России. Это решение касается не только российского завода, но также импортных и экспортных поставок. Все они заморожены, а текущий спрос со стороны россиян будет удовлетворяться до дальнейшего уведомления из существующих запасов.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 Помимо конвейеров в России, у фирмы есть предприятия в Финляндии и США. И в планах на 2022 год официально заявлено дальнейшее укрепление позиций на российском рынке. Компания Pirelli, которая оперирует в России двумя заводами в Кирове и Воронеже, выпустила многозначительное заявление. Что остановит инвестиции, кроме связанных с обеспечением безопасности и последовательно ограничит деятельность заводов, хотя платить зарплату сотрудникам не перестанут. Так или иначе, российскому рынку шин явно грозит передел. Тем компаниям придется решать производственные проблемы, ведь в самой России выпускается металлический корт, искусственный каучук, сажа и другие составляющие.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 Существуют и транспортные риски. Уже сейчас крупные морские перевозчики отказываются брать грузы, конечным получателям которых значится российское юрлицо. При этом заменить контейнеровоз, что разом доставляет по морю до 10 тысяч контейнеров, можно только сотней поездов. В любом случае, даже когда производители и импортеры решат вопросы логистики, шины подорожают. Во-первых, из-за новых схем доставки, во-вторых, из-за падения курса рубля.